Доброе время суток, мои дорогие любимые. И сегодня у нас очень сильный, мощный обряд ⁇ Полярная звезда. Этот обряд входит в нашу закрытую группу Круг силы магии нового тысячелетия и является крайним в месяце феврале. И мы переходим с вами в март. Поэтому группа марта уже собрана, она уже активна. Включайтесь быстрее, чтобы быть в курсе всех событий которые происходят ну и конечно же в моем поле поле силы поле исцеления и поле взаимодействия с стихиями с вашими наставниками покровителями и в марте у нас будет усиление март это месяц весенний уже и мы будем подниматься идти дальше все выше и шире расширяться данный обряд полярная звезда он очень многогранный и конечно же направлен на исполнение ваших самых сокровенных желаний он может помочь вам в в том чтобы найти гармонию в отношениях избавиться от одиночества он может Помочь вам тогда, когда, казалось бы, уже ничто не помогает и отсутствует помощь извне, как раз-таки подходит этот обряд. Он также подходит, если вы нуждаетесь в помощи и покровительстве, и самое главное, в заступничестве высших северных богов. Для обряда нам понадобится вода, вот она водичка. Для обряда нам понадобится мед, вот вот такой вот с орешками. Орешки у нас здесь и кедровые здесь положила. И для обряда нам понадобится вот такой вот знак. Я его дам вам, чтобы вы его скачали. Можете самостоятельно нарисовать, можете распечатать этот знак. И, конечно же, этот обряд он подлежит энергообмену для тех, кто у нас в группе «Магия нового тысячелетия». Это стандартный обряд у нас по сетке обрядовой. И для тех, кто хочет приобрести, это будет отдельная стоимость. Сейчас общая часть и потом закрытая часть активации самих сил самого обряда. Чтобы вы понимали, магия группа Магия нового тысячелетия уже функционирует третий год. Я даю огромное количество материалов и это уникальные э, обряды. Это то, что вы нигде не найдете, вы нигде не услышите, потому что это потоковое знание. Соответственно, стоимость участия в Круге Силы всего 2128 рублей. Пока я ценник не меняю, потому что я знаю, что все, кто здесь со мной находится, мы уже сколько с вами прошли и еще пройдем, поэтому это для вас вот такой вот мой дар. И, скажем так, мое с вами взаимодействие на уровне, душа с душой на уровне проводника а отдельно конечно же если приобретать обряды они дороже поэтому а, здесь все это сохраняется в записи а, встречаемся Опять же, в записи видео обряды у нас по воскресеньям, ну где-то в районе двух часов. Но я стараюсь иногда заранее выкладывать, как получается, все обряды сделаны в определенное время суток и сделаны на определенные часы и на вот. Ту аудиторию которая сейчас меня смотрит соответственно включайтесь и будем работать с этого обряда у нас с вами будет также э, вот так, такие вот прекрасные э, совершенно необыкновенные бусины это настоящий жемчуг он также будет помогать вам в активации ваших желаний. И с этого обряда я также готовлю красные нити. Ну, Вы знаете, чтобы получить красную нить с обряда, нужно просто мне написать на WhatsApp. Плюс 7905-128-4128. А это я глажу домовушечку, которая тоже нам помогает. Итак. Ну Это основная часть. И сейчас немножечко еще также в водной части. За, далеко за пределами нашего земного мира в царстве Асгард обитают боги. И каждый из богов представляет определенную силу, поддерживающую порядок вещей во Вселенной. Есть и Верховный Бог. Есть Бог-Отец, тот, кто создал мир и управляет всем мирозданием. Его имя в северной традиции Озин. И боги проявляются во всем, во всем, что нас окружает. В животных, в растениях, в планетах, в человеческих поступках и чертах характера, в образе жизни. Все боги они есть внутри нас и в нашем сознании и в бессознательном в том числе и в душе и в разуме везде активируя качество какого-либо бога в себе мы тем самым устанавливаем связь с этим богом и подключаемся к вселенской энергии бога и также, обращаясь к божеству, мы включаем какую-то часть себя. И контакт с богами позволяет нам установить контакт с самим собой, обретать внутреннюю силу, познавать самих себя, гармонизировать свое внутреннее состояние. И, почитая всех богов, мы высказываем почтение к своему собственному «я». Боги духовного мира называются асы. Сегодня мы будем разговаривать о и обращаться к Одину и к Фрейе, И также немножечко вам расскажу, кто это такие за боги. Один верхов... – верховный бог, всеотец в, пантеону, в пантеоне северных богов, бог сверхсознания трансформации, повелитель света и тьмы, жизни и смерти, сочетающий в себе совершенно несочетаемые противоположности. И, сидя на своем троне в сторожевой башне, озирает он с высоты духовных планов все происходящее во Вселенной и управляет ею. Его ипостаси Один, Вилли и Ве. Воин, шаман, странник. Как воин, Один является богом, богом павших воинов, которых он собирает на полях сражений, и они отправляются с ним в Альхалу, обитель павших героев, чтобы там ждать часа последней битвы, в которой вселенной суждено погибнуть и возродиться заново, то есть пройти трансформацию. И в этой ипостасии Один дарует победу в сражениях и укреплении духа и помогает в делах мести. В ипостасии шамана жреца Один является богом магии и дарует магическую силу и власть, указывает путь личностного развития, помогает в работе над собой и в обретении своего собственного «я». Один-шаман распял себя на мировом древе игросиль и провисев вниз головой во мраке девять дней. За эту жертву себя самому себе явились Одину знаки рун. Затем он отдал свой правый глаз великану Мимиру за возможность выпить из источника мудрости и узнать значение рун, стать всевидящим. И с тех пор правый глаз Одина хранится в колодце Мимира, источник армической памяти. И из глубин его Один видит все миры, как из с высоты сверхсознания. И Один, конечно же, также является покровителем рунического искусства. Особенно гадание, прорицание на рунах, где соединяются интеллект и интуиция. Один – бог озарения и помогает идти по пути познания сокровенной тайны самого себя. Он проводник между мирами, между всеми мирами Вселенной и человеческой жизни и человеческой души, и помогает спуститься в глубины бессознательного и подняться к вершинам сверхсознания. И Третья ипостась Одина – странник, покровитель поэтов и аристократии. Один – странник, добыл священный мед поэзии, дарующий творческое вдохновение. И как бог знания, Один помогает нам в учебе, в развитии. Ну что же, мои дорогие, э, тотемное животное Одина, я часто об этом говорю, это ворон, волк, конь, орел, и змея. Два волка сопровождают Одина, два ворона. Также всегда сопровождают Одина. Они олицетворяют разум и память. И конь с восьмью ногами является проводником сквозь пространство и время. И на нем Один путешествует по всем-по всем мирам. А теперь я вам хочу рассказать о Фрее. Фрея госпожа. Богиня любви и войны, жизни и смерти. Покровительница материального благополучия, плодородия, эроса, природных циклов. Она управляет миром природы и миром чувств, эмоций. И является богиней магии наряду с Одином. Это самая активная и самая деятельная богиня. В ипостасии богини войны Фрея собирает на полях сражений половину павших воинов, так же, как и Один. И Фрея считается предводительницей Валькирии, дев-воительниц, дочерей Одина, которые участвуют в битвах и отдают победу тому или иному воину. И как предводительница Фрея покровительствует воинственным, активным, смелым, самостоятельным женщинам. Она помогает самостоятельным женщинам и в бизнесе, и в любви, и в нахождении подходящего сексуального партнера, и партнера для бизнеса в том числе. И в ипостасии богини магии Фрея покровительствуют магии и шаманским путешествиям по мирам древа Игдрасиль и пророчествам в трансовых состояниях. Сейд ⁇ это познание путем непосредственного проживания эмоциональных, телесных ощущений без участия интеллекта. Фрей также покровительствует сексуальной магии, любовным песням, динамической медитации, работе с природными энергиями. Она помогает человеку максимально раскрепоститься и проявить свои чувства, эмоции направить именно освобожденную жел... энергию, желание на получение этого самого желаемого. Она дарует радость и веселье, и умение получать от жизни удовольствие. Третья постать Фрея – это богиня плодородия и материального благополучия. Фрея – богиня из рода ванов, богов природы материального мира и мир чувств. Ей принадлежит власть над всеми природными циклами, символом которых является янтарное ожерелье. И Фрея может помочь достичь успеха в бизнесе, увеличить доходы, найти новый источник заработка, получить отдельную какую-то материальную отдачу, и вместе с фрик и богинями Дисами Фрея <coughs> присутствует и помогает в родах. Она считается предводительницей не только Валькирии, но и Дис, богинь домашнего очага, богинь-хранительниц каждой семьи. Фрея предстает обнаженным в золотом сиянии. С длинными золотыми и рыжими волосами, либо в белых светлых одеждах, ожерелье из янтаря, ожерелье из жемчуга, коричневых сапогах, накидки из соколиных перьев, едущие в повозке, запряженное двумя черными котами. И тотемное животное Фреи – это кошка-свинья. Фрейя ездит на колеснице запряженный двумя черными котами ну или бывает так черный или белый по настроению. Ну что же мои дорогие давайте будем с вами работать. Ну а для тех еще раз кто хочет приобрести данный обряд, Пожалуйста, пишите мне лично.